Два профессионала сегодня пройдут очень сложный уровень дуэла маэстро. Но только это будет в облегченной версии. Хочу а сценарий, да, типа, нет. она блокируется. Да, я бомбар... начну еще. Да, я, я, я просто думаю, что она блокируется, как бы, называешь что-то. Нет, нет. Кс. Играю. <св> <св> <св> <св> Опа, кто зеленый? Я зеленый. Прыгай в КС грани, Выключи звук. Я там умер на 93-х. потом прошел. Я понял. Я умер от 98-м. А-а-а. Да. Так что не один такой. Да стоп. А-о! Рид alert! Рейд alert, клас! Так, погоди. Блин! Почти побил рекорд. Слышишь, что? давай! Заходи сюда! Подключился. Давай. Давай только не умри на первом шипе. На втором умру. Слушай, получится точно. Вот здесь тоже не умри. Пожалуйста. Вот тут. <свист> я тебя брожу. <свист> Аллилуйя. Спасибо. <свист> Клава тебя клаву не залагала. Это хорошо. А один тут бегу, да, как лох? О, да, я зеленый. О, гормань. Да Не-не-не, ну... <свист> <свист> <свист> это еще нет. <свист> <свист> <свист> хорошо. Yes. Ты даун что ли, блин? Дужанус Миракл, миракл из Он инсейном стал. Он был экстримом я стал помню, да. <связать> Ты его прошел да? Ну да. Ага. Блин, ты еще не сдул? <связать> <связать> не смеши меня, блин, я же опять сдохнул нахуй. Ну, видишь, нет. слушай я клаву не слушал, слышай, как Дима тупо тыкает по мышке. Опять. Ничего страшного, нет? Что такое? Нахрен. Давай. На Не фейл, не, фейна, не, фейна, не, не, фейна, фейна, фейна, не Ура! Давай, играй. Нам надо... Мы с тобой доходили уже до второго дропа, да ведь? Да, по-моему. Да, мы заходили и я там только на фу раскрыл себя. Мы, мы там сдохли короче мы там сдохли. Я, я кстати там и не понял кто умер вот, я и говорю там было похоже сидя. то ли на меня что я задел вот на моем месте на туалет откуда ты стрелка прикольная такая за... Дьявол, да? то ли за, за три вроде бы тысячи звезд Напипал, напипал я тебя за 2 500 на 500 напипал. Это мне говорит человек, у которого звезд 3000... Нет, у меня 2500. А, Ой, 2600 там с чем -то. А, да, у меня 975. Ну, зато у тебя пройдено 40 с чем-то демон. У меня в твоих 900 демонов было пройдено максимум штук 5, наверное, в 900 звезд. Я готов. Дробь охрене, давай. А где я? Я мелкий? Ты вроде бы... Сейчас узнаем, короче, на этом. Нет, я сверху постоянно. А сейчас да. сейчас, наверное, я сейчас попозже... снизу. Я мини-вейв всегда, маленький вейв. Ага. Ты даже перевел для меня, знаешь? Как будто я английский не знаю. Зажимай, просто зажимай. Написать, Пожалуйста, да. только без бага. Фух, спасибо. Тихо. Тихо, тихо, тихо, даже. тихо, Все, жди, кто волна? Я? Я волна. Ты, давай, давай, давай. Только не забудь там либо перепрыгнуть попробуй, либо не нажимай ничего. Без лага, без лага. Нормально, все. Так убег, да? Я тебя убью, сейчас дебил, блин! Ты что творишь? А -а -а, блин! Это что было? Это баг уровня. Вообще, Или баг руки иди. <с> я нажал, я тебе отвечаю. Нет. О, ну, значит, да. Значит, у тебя. Я не знаю, сколько на телефонов герц, но скорее всего так же, либо 60, либо 50. Что это такое? Я не знаю, сейчас посмотрю, сюда это, это частота было. обновления а, экрана. Кстати, чем больше частота обновления экрана, тем легче играть. У меня 75. Мать. У тебя. Уау! Я перепрыгнул. Шеп! Вот здесь теперь. Я тебя прошу. О чем? О том, что не я... умери здесь. Умери? М -м -м. Умери, да, русский. Да, хороший, я русский. Не, ну, у, меня, у меня четверка по-русскому. Да, Заслуженная. Хватит говорить. Да, хватит говорить со мной на абхазском. Давай. Аллилуйя. Да нет, это еще не так, как тогда Сейчас стрелочки Ух Ты что, дам что ли? Можно, ну, спидов... что буду троллить и буду тоже нажимать на клавишу, чтобы ты как бы, тебе было сложнее проходить? Не, не надо Слышишь? А на заднем фоне, кстати, вон трава растет и Я, на, я на нее сейчас насмотрел да? На траву, да фига Ты фига меня себе, чуть фига. не сбил Я начал смотреть на траву Лет технологий. Давай, Дима, не слезь здесь. Давай, авто не ломай. Сломал авто. Ну, Нет. Ну, Чуть то авто. Без разницы. Кому нравится. Нет, фиксики, подписывайтесь на канал Звук 1337 три три не точно. Да. Ага. Да. Красавчик. А что, кстати, Крипс сдох у нас? В смысле крипс сдох? Он новый канал сделал. Я ей говорю, крипс-то сдох. Ну, Как-то крипс вообще сдох. Он типа решил сейчас создать новый канал. Так но ну, на том у него типа Ах. много дизов было. Все, пипальник на ноль. сосредоточенность на стол. Тихо. Я так не умею уже. И когда новый рекорд бьюсь, я просто нажржать начинаю. Ну... От дуалов мы вообще-то прошли. Нет, от... мы вообще-то... Нет. Бал... Мин... Мы вообще-то с тобой прошли его от первого дуала до 100. А на твоем телефоне от нуля до 100 мы его не прошли. А, нет. Это я прошел его полностью, один. Ага, а ты его прошел где один игрок только? Не два. Нет, я за двух играл. А, да? да. А, нет. Ты его от зигзага прошел. А там один только игрок ты, я тебя <смех> ты знаешь... да я заговорился заговорился <смех> ты помню. меня начал О, подожди вот. старая мышка да? заживись классная мышка мне нравится 850 рублей кстати стоит 800? <смех> это 1600 Здравствуйте, но она хуже она вот эта вот хуже потому что у нее сенсор э, очень плохой <смех> вот у той у мышки лучше сенсор это если я резко дерну, то как бы жопа. Сколько времени, скажи мне, у нас еще осталось? <социкл> э, у нас еще много, кстати. Ну так уже как бы ну, 12 минут. 14-12. Дима, высчитал время. <социкл> не ржи давай! Зараза. Давай, проходим уже. Зука. А то uh сейчас уже не звука больше. Первая буква Z, заменится на С. Бы Ты э -э на одном шипении умири? Да. Или я буду не хит от а олег Би снова. И здесь. Мне э, а, что? Не Телефон не хочешь на руку выложить? Э, ну почти. Дик, забудь, что ты с ней перепрыгаешь, не прикольно. Кстати, да, если там не перепрыгнуть, там жопа будет, да? Угу. Там ты умрешь, об а не. Тихо, стрелочки. Да, да, да. Ура! Отлично! Слушай, блин, а так, э, реакция такая, когда, ну знаю, Баш проходит там, и, как бы. И когда прошел какой-то, сложный момент, у нас такой на облегченной версии до Слушай. Облегченный, понимаешь? мы, У меня на ней очень уже много попыток. Но я на ней в соло играл. И у меня рекорд был, надеюсь, понимаешь, 60 с чем-то. Сейчас у нас 84. Мы могли ее уже пройти. Ее... А, ты версию имеешь в виду? Да. Да? Ну, может уровень сразу. Фига там у меня тот че спидхак был. Блин, я ж думал, ты сейчас сдохнешь. У меня ж сердце ушло в мозг. Сердце в мозг. Да. Не хочешь понажимать? Нет, слушай, пока не, не хочется. Пока. А чё как чё как тогда просто так нажал? Это машинально вышло. У просто. Да-да. Я... <свят> <свят> сейчас будет самый сложный момент вот <сёк> Вау. как мы его проходим Я вообще не знаю, значит, это -то... аномалия все олег тихо да, а надо пройти пыхать. Я сейчас попробую сдохнуть детям убить, блин. Тихо. Ваш сейчас такую концовочку, типа сдохну 99%. Да. Ч, мы прошли его, да? да? Классно. Четко. Наконец-то! И сейчас escape, escape. И выходим из нового. А можно так, да? Нет! Делу этого. О, звук один из Египта. Бай здесь, это здесь. А все, сейчас ты уже без рани. Level complete. Level and coins. 22 флямины. Пипец. Блин. Дерножба будет. Мы его тоже должны были пройти, но с тобой. Ну, я точнее должен был его пройти, может, максимум попыток за сорок. Дима, высокая оценка самого себя. Дима набирает пароль, сам не запоминай, как бы его, да? Я его посмотреть могу. Я просто дуэла маэстра написал. Блин, надо было дуэла маэстра Изи написать. На пофиг. Ладно. Давай еще раз пройдем, напишем Изи. Не, не надо. Все, я тогда заканчиваю записи. У нас еще есть около 40 минут. До свидания всем. Мы самый сегодня сложный уровень прошли. Скобашка, да.